всем привет сегодня хочу вам показать как можно вкусно приготовить картофельные чипсы к пиву чипсы будут сыром абсолютно натуральный продукт никаких жиров э масел и так далее вы удивитесь на самом деле важно в этих чипсах Нарезать, вот, обратите внимание, тонко картошку. А пока я буду ее нарезать, перейдите под это видео и подпишитесь, перейдите по ссылке э, под этими видео на мой инстаграм, на мой фейсбук. Подписывайтесь, там я сейчас делаю... И выкладываю короткие рецепты, коротких видео. Кому такой формат интересен, милости прошу. Ребятки, чего вы завелись? Берем сыр пармезан, берем терочку и натираем сыр на пергаментную бумагу. немного далее берем картошку и выкладываем на пергамент в нахлест друг на друга Далее опять берем сыр, опять терочку и сверху натираем пармезан. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Вот такие вот они получаются. Вот таким нехитрым способом можно сделать вполне натуральный домашний продукт – чипсы с сыром. Кто любит чипсы, но боится их кушать по разным причинам э, с магазина, вот, пожалуйста, рецепт. Хотите соленые? можете даже посолить. Под не нефиг делать. Подписывайтесь.